Приветствую на канале Шарабара, что считалось раньше фантазией, но стало реальностью. Давайте же посмотрим. Научная фантастика часто знакомит нас с выдуманными мирами будущего, кажущимися не более чем фантазией их создателей. Однако, всего за последние сто лет человечество достигло невероятного технологического прогресса, и немалую роль в этом сыграла как раз научная фантастика, являющаяся практически бездонным генератором новых идей. На самом деле же, очень многое из того, что было впервые показано или рассказано в фильмах и книгах, в итоге стало частью нашего настоящего. Конечно, разумеется, некоторые вещи, описанные там, по-прежнему находятся на ранней стадии реальной разработки, до которых наука еще просто не дошла. Но есть множество примеров уже реализованных идей. Так, например, полет на Луну. В 1865 году автор романа «С земли на луну» Жюль Верн писал о первом путешествии человека на луну. Некоторые события и детали, описанные в книге, удивительным образом совпадают с реальной миссией по высадке человека на луну, случившейся лишь спустя 104 года. Отправка настоящих астронавтов американского аэрокосмического агентства НАСА к спутнику Земли, как и персонажи романа, происходила во Флориде. Командный модуль космического корабля НАСА назывался «Колумбия», а выдуманный космический аппарат в романе, созвучном «Колумбиада». Астронавты НАСА Нил Армстронг и Эдвин Бас Олдрин совершили успешную прогулку по лунной поверхности в 1969 году. Третий же член экипажа, Майкл Коллинс оставался на корабле. Но вот тут уже небольшое расхождение, так как в романе все три героя так и не ступили на поверхность Луны. В самом же НАСА признаются, что между романом и реальной миссией «Аполлона-11» были и другие схожести. Например, космическое агентство отмечает, что форма и размеры выдуманного космического корабля «Колумбиада» сходны с теми, что были у космического аппарата миссии «Аполлон». Мобильный телефон. Впервые показанный в 1966 году 20 века знаменитый коммуникатор из Звездного пути выглядел как складывающийся телефон. Несмотря на то, что в реальности инженеры вели разработки еще с 60-х годов, компания Motorola представила первый мобильный телефон только в 1973 году. Спустя же 10 лет в 1983 мобильники Motorola вышли на рынок. Это были большие, тяжелые и очень дорогие устройства. Но американская компания в течение последующих лет продолжала совершенствовать технологии. Первый складывающийся мобильный телефон Моторола представила в 1989 году, и он был похож на тот самый коммуникатор из «Звездного пути». Голограмма. О трехмерных голограммах научная фантастика рассказывает нам десятилетия. Принцесса Лея через голографическую систему сообщений просила о помощи оби Кеноби еще аж в 1977 году. С тех пор разные компании пытались воплотить эту технологию в реальность. В 2017 году один австралийский стартап Euclideon не уверен, что это именно так произносится, но да ладно, представил многопользовательский голографический стол очень похожий на тот, что был показан в оригинальной киновселенной Звездных Войн. Правда, вместо того чтобы там играть в инопланетные шахматы, он предназначен для работы. Используя специальные очки, взаимодействовать с создаваемыми на его поверхностями голограммами могут сразу четыре человека, несмотря на то, что изобретение данной компании в целом воспринято с большой долей скептицизма, в ноябре 2018 года различные СМИ сообщали, что компания совсем скоро собирается вывести свои голографические технологии на потребительский рынок. Экзоскелет Костюм Железного Человека стал мгновенно культовым с выходом еще самого первого выпуска Marvel Comics. В реальности люди еще не скоро будут передвигаться в летающих костюмах, однако кое-что может быть. Армия США ведет разработку программы TALOS, Tactical Assault Light Operation Suite, роботизированного экзоскелета для спецназа, способного улучшить человеческие возможности на поле боя. Например, помимо высокотехнологичной брони, Талос оснащен специальной системой непрерывного мониторинга окружающей обстановки получающий информацию с летающих дронов, а также надводного и наземного оборудования слежения и разведки. Костюм будет легким, но в то же время очень прочным, оснащен системами жизнеобеспечения, которые будут следить за жизненными показателями солдата. Кроме того, Талос будет оснащаться системой трехмерного аудиомониторинга, которая будет помогать личному составу определять направление приближающейся техники противника. «Подводная лодка» и снова «Жюльвер» в своем научно-фантастическом романе «20 тысяч лье под водой», который вышел в 1870 году. В нем рассказывается о полностью электрифицированной подводной лодке «Наутилус». В реальности на то время субмарины уже, в общем-то, существовали, но были механическими. Уже год спустя после выхода романа на воду была спущена экспериментальная французская субмарина «Гимнат Жимнат». Короче, угорь. Она использовала электрическую силовую установку и в этом отношении больше походила на Наутилус Жюльверна, чем на подлодки, которые были созданы до публикации романа. Розалинда Уильямс, историк технологии Массачусетского технологического института в интервью с National Geographic, как-то отмечала, что Наутилус на самом деле не сильно отличается от современных подводных лодок. Похоже, это Жюльверн. Радио и телевидение. Жюльверн? Опять, также предсказал, что люди однажды будут слушать новости, а не только читать их в газетах. Свое предсказание он сделал в 1889 году. Однако первое радиовещание состоялось не раньше 20-х годов прошлого века. Первый выпуск новостей по телевидению люди смогли посмотреть лишь спустя 30 лет с момента первого радиовещания. Антидепрессанты. В антиутопичном романе «О дивный новый мир» Олдоса Хакскли, написанном в 1931 году, говорится о таблетках, наркотиках, сома, меняющих настроение человека и действующих как современные антидепрессанты. Спустя два десятилетия после выхода книги ученые начали разработку настоящих антидепрессантов. В романе практически все люди употребляли сому, поскольку она помогала решить большинство психологических проблем. В реальности, впервые связь между депрессией и функциями мозга была обнаружена учеными лишь в 1951 году. Группа медиков из Нью-Йорка обнаружила неожиданные изменения в настроении и поведении пациентов с туберкулезом после того, как тем начали давать препарат под названием Ипраниазит. Люди, страдающие сильными болями, вдруг становились счастливыми. Через три года с момента этого исследования ученые из Северной Каролины наблюдали противоположные самоположный эффект у пациентов, которым давали препарат Роудексин, предназначенный для контроля кровяного давления. Один из пациентов после начала приема препарата предпринял попытку самоубийства. Ученые быстро пришли к пониманию, что между депрессией и работой мозга существует связь, и разработали препараты, помогающие справляться с состоянием угнетения и апатии. Видеозвонки Видеозвонки в наше время чаще всего совершаются через такие программы, как Skype и FaceTime. Однако технологии демонстрировалась в научной фантастике задолго до того, как появились первые подобные сервисы. Например, одно из самых ранних упоминаний этой технологии можно найти в фильме 1927 года «Метрополис», в котором показывается аналоговый видеотелефон, вмонтированный в стену. Герой картины использовал четыре разных циферблата для того, чтобы найти нужную частоту и совершить звонок. Со временем технологии видеозвонков в фантастике становились все более и более продвинутыми. Например, в фильме 68 -го года «2001. Космическая Одиссея» Кубрика видеозвонки осуществлялись с помощью ввода номера на клавиатуре, вмонтированной в большой телефонный аппарат. А в фильме 89 -го года «Назад в будущее 2» системы видеозвонков могли показывать на экране информацию о человеке, с которым проводился разговор, любимый напиток, хобби, семейный статус и все в том же духе. Yeah. Кредитные карты. Впервые термин «кредитная карта» был использован в романе Эдварда Беллами «Взгляд назад» 1887 года. Главный герой романа засыпает в 1887 году и просыпается спустя 113 лет, позже узнав, что его родной дом превратился в социалистическую утопию. В то время образ кредитной карты, с помощью которой можно было бы расплатиться за товар и перевести деньги с одного счета на другой, воспринимался как научная фантазия. Фантастика. однако белыми очень точно предсказал принцип работы таких карт описав даже возможность пользоваться ими за рубежом настоящие универсальные кредитные карты впервые появились только в 1950 году в сша По всеместному американском обществе их стали использовать лишь спустя несколько лет Bluetooth и соцсети. В романе 1953 года «451 градус по Фаренгейту» Рэй Брэдбери писал о ракушках, таких вот крошечных радиоприемниках, обладающих функциями современных Bluetooth-устройств, наушников и гарнитур. Помимо этого, в романе описано множество других вещей, которые сегодня стали нашей повседневностью. Например, в нем описывается, как люди общаются со своими друзьями посредством неких цифровых стен, имеющих, ну, такое вот некоторое, даже я бы сказал, сходство с нынешними соцплатформами, наподобие богомерского фейсбука. Создание черных дыр. В одном эксперименте физик Джефф Штайнхауэр использовал звуковые волны, создав имитацию черной дыры размером с лабораторию, чтобы доказать ряд гипотез об этих объектах. Эта звуковая дыра была создана с помощью охлаждения, а затем быстрого нагревания гелия, чтобы создать барьер, который должен быть непроницаемым для звуковых волн. В ходе эксперимента была доказана теория излучения Хокинга, который предполагал более 40 лет назад, что черная дыра поглощает не всю энергию, а испускает фотоны. Это называется излучение Хокинга. Штайнхауэр обнаружил, что фотоны частично просачивались из его искусственной черной дыры. Клонирование динозавров. В настоящее время установлено, что динозавры имеют птичье происхождение. Да, они должны выглядеть вот так, а не как в фильмах. Держу в курсе. Продолжим. В ходе действительно необычного эксперимента, исследователи из Еля и Гарварда создали эмбрион цыпленка с головой, больше похожей на динозавра. Исследователям университета Чили недавно удалось повторить этот процесс с ногами цыплят. Какая прелесть. А посему народ готовимся к тому, что скоро появятся ручные тиранозавры. Миниатюрные такие. Атомная бомба. В принципе, Герберта Уэльса можно смело считать рекорд рекордсменом по количеству предсказанных изобретений и явлений. Лазерный луч, посудомоечная машина, мультиварка, видеомагнитофон, платные скоростные трассы, доставка еды, работа на дому, высадка человека на Луну. Но самым страшным его предсказанием стало появление атомной бомбы в романе «Освобожденный мир». Даже сам термин «атомная бомба» принадлежит Уэлсу. В книге, которая была написана на минуточку в 1914 году, упоминается ручная из урана способная бесконечно взорваться через три десятилетия после выпуска книги сша нанесла два ядерных удара по японии по городам хиросима и нагасаки описывая принцип работы первой атомной бомбы Уэллс в своей книге даже уточнял что она будет сброшена с самолета и ужасался тому насколько разрушительным может быть ядерное оружие в освобожденном мире атомные бомбы были использованы в ходе продолжающейся войны. На руинах нового освобожденного мира выжившие создают мировое правительство, стремящееся к единству и противостоянию возможным будущим войнам. Писатель был так увлечен мыслями о том, куда может завести человечество технический прогресс, что в 1901 году выпустил книгу «Предвидение», которая, к удивлению издателей, разошлась даже большим тиражом, чем художественные произведения. Электронная книга. Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике – классическая электронная книга, которую описал Дуглас Адамс в 79 году. Что любопытно, когда автор обсуждал идею путеводителя с коллегой и другом Нилом Гейманом, тот уверенно заявил, что если электронные книги когда-нибудь появятся, то станут приговором для бумажных. вы себе, Нострадамус». Хотя чего еще ожидать от автора «Американских богов». Книги не читал, сериал первый сезон редкостная срань. Просто кошмар. Ну может там две-три серии интересные и все, а потом блин. Дуглас Адамс же возразил, что бумажные книги как акулы, которые существовали еще до динозавров, и продолжают жить потому, что нет ничего лучше, чем быть акулой. А еще в серии «Автостопом по галактике» приводится образ технологий моментального перевода, правда, в виде инопланетной рыбки. Интернет. В 1898 году Марк Твен написал небольшой рассказ из Лондонской Times за 1904 год, в котором присутствовало изобретение, названное автором телеэлектроскопом. Оно представляет собой телефонную систему, которая служит для создания всемирной сети обмена информацией и позволяет людям следить за жизнью и достижениями друг друга вне зависимости от места, в котором они живут. Да, может, не это не совсем интернет, но похоже, ведь. Невидимость. В 1897 году была издана одна из научно-фантастических новелл Герберта Уэллса «Человек-невидимка». Сегодня изобретены стелс-самолеты, невидимые для радаров, метовещественный камуфляж, субстанцию, способную изгибать часть светового спектра вокруг себя, оставаясь невидимой для окружающего глаза. По слухам, существуют и невидимые танки. Однако, в силу своей военной важности, такая информация строго засекречена, и подозреваю, что их просто никто не видел. Летающие автомобили. Во многих фантастических произведениях герои передвигаются на летающих авто. Сегодня это вполне реальная вещь. Терафуги Transition Rodable Aircraft. My English is very best. Не придирайтесь. Первая коммерчески доступная летающая машина. Ее цена ожидается в районе 279 тысяч долларов. Летающая машина способна превращаться из самолета в автомобиль и обратно. Лучевое оружие. Лазеры. Лазеры являлись постоянным элементом бульварной научной фантастики еще с книг Бака Роджерса в 1920 году. Правда, тогда они назывались дезинтеграторами или же инфралучами. Первый вариант мне нравится больше. Как-то зловеще звучит. Война миров Герберта Уэллса принесла нам еще и информацию о тепловых лучах, с помощью которых уничтожали своих противников пришельца. Сегодня некоторые разновидности военных лазеров сбивают летящие ракеты. Дети из пробирок и генная инженерия. В романе Олдоса Хакскли 32 года «Дивный новый мир» предсказано все то, чем мы живем сегодня. Хакскли сумел угадать аспекты генной инженерии детей из пробирок, да и клонирование. Управление беспилотной боевой техникой на расстоянии. Полноценную беспилотную войну точнее всего описал Орсон Скотт Карт в романе «Игра Эндера» в 1985 году. Фильм говно. Сегодня, конечно, люди еще летают на боевых самолетах, но все идет к полному отказу от управляемой военной техники. Итак, такие вот такеды. Завершение уровень бог. На сим же позвольте откланяться, ставишь мипиши, дзинька и брынька в общем-то, счастливо.